В этом году на конкурс поступило 567 заявок из 18 городов республики. Но большее число оваций наград сорвал Казанский федеральный университет. Студенты КФУ стали лучшими в шести номинациях. Но главным волнующим моментом стало объявление обладателя гран-при. Номинация гран-при студент года. Сирозидинов Матин.